Добрый день, сегодня у нас пиво из Ашана, светлое, Жигулевска. Открывай. Неплохо. Хороший, знаю. Ну, хотя бы не вода. Так, что по запаху? Обычным пивом пахнет. Продегустируем. Вполне неплохое пиво. Серьезно? Пиво. Что вы скажете, если узнаете, что оно стоит 29 рублей? Для 29 рублей. Пиво просто Неплохо. бомба. Продегустируйте. Ну, для 29 рублей реально хорошее пиво. Так, где его найти? В Оршане. В в любом. Короче, ребята, в любом Оршане. На самом деле, вот, пиво нормально, да. Все, давайте.